Добрый день! Сегодня мы рассмотрим вопрос об определении стоимости разработки раздела, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Стоимость этого раздела рассчитывается в соответствии с положениями главы 1 справочника базовых цен на проектные работы 2006 года, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения. В системе ПИР этот справочник шифруется как «СБЦ-2001-24». Формула расчета, предложенная в справочнике, не похожа на привычный расчет от натуральных показателей объекта или от общей стоимости строительства. В расценке задана базовая цена разработки раздела ИТМГУЧС проекта строительства условного объекта в ценах по состоянию на 01.01.2001 года. .01 .01 .01 .01. Эта цена фиксирована и принимается равной 30 500 рублей. Далее эта стоимость умножается на э, перечень коэффициентов, которые учитывают различные э, факторы. Так, э, у нас есть коэффициент, учитывающий количество источников возможных чрезвычайных ситуаций, э, коэффициент, учитывающий категорию объекта по гражданской обороне, коэффициент сложности проектируемого объекта, Коэффициент, учитывающий функциональное назначение объекта, жилищно-гражданское или производственное назначение. Коэффициент, учитывающий разработку мероприятий по приспособлению проектируемого объекта для санобработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. И также коэффициент, учитывающий однотипность решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций для различных источников ЧС с одинаковыми поражающими факторами. Некоторые из этих коэффициентов фиксированы, а некоторые берется из таблиц, приведенных в СБЦ 0.1.24. В системе ПИР выбираем справочник СБЦ 0.1.24, глава 1, расценка разработка раздела ИТМ ГО, ЧС, и в детальных формах мы видим значение ценностного множителя 30 500 рублей, а также перечень коэффициентов и значение коэффициентов в зависимости от а, параметра, который будет характеризовать наш проектируемый объект. То есть вот, например, категория объектов по гражданской обороне, а, какие возможны значения коэффициентов. Для некоторых коэффициентов значение задается интервалом. Это значит, что нужно будет установить а, значение, значение коэффициента вручную в пределах указанного интервала. При выборе расценки в смету двойным щелчком открывается диалоговое окно, в котором мы устанавливаем факторы, которые характеризуют наш проектируемый объект. Ну вот, например, количество источников возможных чрезвычайных ситуаций, например, 8, и сразу мы видим значение коэффициента на Далее, категория объекта по э, гражданской обороне. Допустим, некатегорированный объект, единица. Категория сложности проектируемого объекта. Выбираем. И вот в этом случае, так как у нас значение коэффициента задается диапазоном, нам нужно будет установить его вручную. Допустим, 1,4. Функциональное назначение объекта. Жилищно-гражданского или производственного назначения. Например, производственный. Далее разработка мероприятий по приспособлению объекта для самообработки людей, одежды и средств автотранспорта. Например, учитывать. И однотипность решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций для различных источников чес с одинаковыми поражающими факторами. Ну, допустим, у нас будет четыре таких источников выбрать. Расценка добавилась в смету. В ячейке формулы мы видим формулу расчета, то есть наша базовая цена, умноженная на перечень коэффициентов, которые мы задали. Здесь следует обратить внимание, что уже в самой локальной смете, в детальных формах расценки, при необходимости мы можем поменять значение любого фактора, соответственно, у нас изменится коэффициент, и будет пересчитана стоимость расценки. Например, вместо четырех источников я поставлю три источника по уточненным данным, значение коэффициента изменилось, и, соответственно, у нас с вами поменялось значение коэффициента формули, и изменилась стоимость нашей расценки. Если есть необходимость запроектировать защитные сооружения гражданской обороны или другие специальные сооружения, то их стоимость учитывается а, по расценкам главы 2 справочника СБЦ 0.1.24. А, эти расценки рассчитываются уже как обычные а, расценочки от натуральных показателей объекта по формуле А плюс Б умноженное на Х. Ну, например, защитные сооружения гражданской обороны при добавлении э, в диалоговом окне нам следует ввести основной показатель, э, так как значение показателей А и Б у нас зависит от э, натурального показателя Х. Например, если мы введем 230, то соответственно, э, значения показателей А и Б у нас будут 450 и 3 и 1. И также применяется обязательный коэффициент на категорию сложности по классу защиты проектируемого объекта, например, второй класс защиты значение коэффициента у нас будет применяться 1 на 2 выбрать. При необходимости, опять же, выбранный класс э, защиты мы можем поменять в детальных формах расценки, например, изменить его на третий класс после уточнения э, каких-то исходных данных. Так как справочник СБЦ 0.124 выпущен в 2006 году, то есть до выхода методических указаний 2009 года, то в нем сохраняется значение стадии на проект 30%, и его можно поменять либо вручную в детальных формах строки, либо с помощью групповых операций. Для этого следует выделить строчку и через групповые операции выбрать пункт «Назначить значение стадии» и выбрать «Заменить 30 на 40, 70 на 60». Okay. Также следует отметить, что для отдельных отраслей промышленности в соответствующих справочниках базовых цен существуют таблицы и установлены регламенты определения стоимости разработки раздела ГОЧС, и при определении стоимости проектных работ для таких объектов применение положений таблиц, которые заданы в СБЦП, учитывая отраслевую специфику проектирования, является приоритетным по отношению к применению расценки из СБЦ-0124. Ну вот примером таких таблиц может служить, например, справочник СБЦП-2001. 08, объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. Он выпущен в 2012 году, и здесь есть у нас таблица 5, раздел Промышленная безопасность. Также, например, СБЦП 2011 13 объекты нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности. И здесь у нас есть таблица 12, также раздел Промышленная безопасность. Соответственно, для таких справочников разработка раздела «Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций» по указанным таблицам является приоритетной. Мы с вами рассмотрели особенности определения стоимости разработки раздела ПМГУ в системе ПИР. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании «Инфострой».